Всем привет. Сегодня я делаю заказ в своем интернет-магазине Best Backing. И сейчас покажу, как что нужно сделать в первую очередь. Значит, первое, нужно зайти в первую вкладочку Дом, переводите на русский язык, либо на английском, все понятно, есть очень много инструкций, как это делать. И в первую очередь, что нужно сделать, это заполнить платежный профиль. Нажимаете платежный профиль, добавить новый платежный профиль. И вот здесь нужно написать. Я напишу название банка это будет мой способ оплаты по умолчанию пусть будет да вот сюда вписываете номер карты проверяете срок действия карты обязательно вот здесь Пишите имя, фамилию, какая у вас есть на карте. Если у вас карта безымянная, либо вы пользуетесь, пользуетесь виртуальной картой, то здесь латинскими буквами вы просто вписываете свое имя и фамилию. Далее, Биллинг-стрит. Здесь вы указываете свой адрес, то есть улицу свою. Биллинг-стрит 2, Биллинг-стрит 3 здесь не указываете. Город выставления счетов. То есть все можете повторить, то вы уже заполняли. Город Красноярск, состояние платежанка, некорректный, некорректный перевод. Здесь нужно написать, это край, область или номер региона тоже можете поставить. Я напишу Красноярский край. Почтовый индекс. И страной плательщика является Российская Федерация. Подтвердить и сохранить. Далее нас перебрасывает вот на такую страницу. Здесь все проверяем. Вот здесь ставим галочку согласны с обработкой и подтвердите и сохраните профиль. Все отлично, платежный профиль сформирован. Вот здесь вот зелененькая кнопочка, Default Profile говорит о том, что профиль подтвержден. Далее переходим на главную страницу. Теперь нужно непосредственно зайти в магазин и выбрать для себя продукт. Нажимаете либо вот сюда, либо вот сюда, обновить сегодня. Здесь обязательно проверяйте тот адрес, который вы указали при бесплатной регистрации. Проверяйте, чтобы все было верно, что посылка вам пришла вовремя. Все должно быть заполнено на английском языке. Вот в этой графе у вас здесь может быть несколько карточек. Вы выбираете любую, просто вот так нажимаете и выбираете. Я выберу ту, которую сейчас заполнила, но ну, вот здесь, видите, здесь еще и валит баланс 70 долларов, то есть у меня на внутреннем счете тоже есть деньги. Соответственно, вы со своих заработанных денег, которые у вас есть на кошельке, вы тоже можете делать покупки, дальнейшую покупку я уже буду делать с заработанных денег. Также вам могут переводить на ваш кошелек партнеры, то есть обмены деньгами. Внутри системы, внутри интернет-магазина между пользователями это совершенно бесплатно и мгновенно зачисляется. Я выбираю ту карточку, которая у меня указана, и начинаю выбирать для себя продукт. Вот смотрите, здесь есть продукты, вот, начиная от 24,95 долларов и максимальный продукт который здесь стоит 99,95 теперь расскажу как делать наиболее выгодные покупки можно купить любой продукт вы можете активировать вот, купить все что вам нужно но э, хочу вам сказать что для того чтобы зарабатывать в интернет-магазине и получать деньги со всех 12 источников комиссионных, да, чтобы получать все деньги, которые платят здесь компании, я рекомендую покупать самые выгодные позиции. Эти позиции, вот здесь будет написано, что они имеют право на бонус к образу жизни. И... CV у них 70. Это максимальное количество CV, которое компания вам может начислить за продукты. А вот эти CV — это те же самые деньги, но они вам будут начисляться по бинарному маркетингу. Обязательно ознакомиться с маркетинг-планом, чтобы понимать, какие деньги вы можете здесь зарабатывать. Ну просто давайте возьмем, посчитаем. Вот я хочу сейчас купить сыворотку для лица уж очень нам ну, не нравится. Вот смотрите, если я ее покупаю просто одну, она стоит почти 70 долларов. Ну, естественно, будет еще разовый взнос 20 долларов. Если вы впервые делаете покупку в магазине, то 20 долларов это будет зачислено на активацию вашего магазина. Это один раз. С первой покупки дальше у вас будут все последующие покупки на 20 долларов меньше вы будете платить потому что это единожды делается за активацию магазина плюс вы будете платить за доставку Но доставка тоже может быть от 10 до 20 долларов в зависимости от выбранного пакета Ну естественно здесь от массы вот если покупать один этот продукт одну баночку то она стоит 70 долларов если же я покупаю в комплекте вот, в пакете, который имеет право на бонус жизни, то здесь CV я получаю 70/60 за одну. А здесь за два пакета я получаю, во-первых, максимальное количество баллов и я получаю максимальную скидку на покупку товара. То есть здесь всего получается 100. То есть здесь одна стоит 70, а здесь две позиции стоят 100 долларов. Я думаю, что разница почти в половину. Ну или вот взять, допустим, вот две одинаковых баночки, если покупаем, то за две баночки я заплачу 110 долларов то есть делим пополам, это 55 долларов или 70 долларов. Чувствуете, какая экономия? Поэтому я вам рекомендую покупать максимально выгодные позиции там, где написано имеет право на бонус жизни. То есть здесь вы будете получать максимальное CV, максимальную скидку на продукт и вы будете участвовать во всех видов вознаграждения. То есть, видите, здесь вот 89,95 тоже имеет право к бонусу жизни. И вот так вот полистайте, и все вот эти вот пакеты можно покупать. Самый выгодный пакет, вот самый выгодный из всех, я рассчитывала, это тот продукт, с которого... Все просто обязаны начать. Это детоксикация, это очищение организма, это восстановление организма. И Элиф 8 и 2 упаковки по 30 капсул в каждой, а также набор образцов, то есть еще сверху плюс 15 капсул, стоит всего 89,95. А один такой пакет стоит Пятьдесят почти долларов. Поэтому чувствуйте разницу. Поэтому я вам рекомендую, конечно же, выбирать максимально выгодные пакеты. Я же хочу сегодня заказать такую сыворотку, чтобы начать уже работать с лицом, с кожей. И э, f 8 Это самый популярный продукт в нашем интернет-магазине. С этого я начну. Значит, здесь что нужно сделать? Ваша корзина. Нажимаете одну добавить и автошип тоже тоже добавить далее листаете вниз я рекомендую вам на один аккаунт аккаунт заказывать один продукт один продукт самый выгодный пакет тогда вы будете зарабатывать по максимуму не рекомендую вам покупать на один аккаунт если вы решили делать бизнес если вы хотите просто покупать то вы конечно покупаете сколько хотите на аккаунт сколько хотите различных пакетов но если вы строите бизнес то нужно делать его грамотно поэтому я вам рекомендую если вы хотите купить три разных пакета или три одинаковых пакета покупайте их на разные номера вот допустим если вы купили три пакета на разные разные номера по вот 8995 то 35 долларов вам за два пакета вам будет э, возвращено то есть у вас вы покупаете три пакета вот умножаете эту сумму на три и считается что почти 70 долларов у вас будет скидка я думаю это гораздо выгоднее чем купить три пакета на один аккаунт и не получить такую большую скидку если вы правильно строите бизнес, если вы правильно, даже просто правильно покупаете продукт в магазине, если вы поначалу не понимаете, лучше напишите мне или свяжитесь со мной. Я вам порекомендую, как это сделать выгоднее, чтобы вы покупали, получали еще максимальные скидки. Итак, я сделала свой заказ и нажимаю вот эту вот зеленую кнопку. Да, я согласна купить. Я согласен с условиями, флажок обязателен. То есть не забывайте еще ставить тут все флажки. Да, вот здесь флажок обязательно надо поставить. И после этого нажимаете на зеленую кнопку. Далее обязательно нужно проверить все, что вы записали. Адрес доставки обязательно проверяйте, чтобы у вас было все указано верно, чтобы вы получили посылку. В корзине у меня сегодняшний заказ Rejuvenate плюс Elevate, лидерский пакет, стоимость 99.95. Дальше регистрационный сбор, вот эти те 19.95 долларов, про которые я говорила, это единственный раз у вас платится, вы платите за активацию магазина. Это единственный раз происходит, больше у вас эти деньги никогда не списываются. Общая сумма заказа 119,90. Дальше, автошип, я хочу вам объяснить, автошип карт. то есть вы указали эту карту для того, чтобы в дальнейшем на автомате, вот на эту продукцию автоматически списывались деньги. Если вам это не нужно, то сразу же после покупки вам нужно зайти в кабинет, и отключить автошип я покажу как это сделать дальше внизу я согласен и принимаю что все здесь будет автоматически прочитаете нажимаем кнопочку способ доставки по умолчанию и за доставку я оплачиваю 14,95 здесь галочка стоит подтвердить и разместить заказ значит еще раз проверяем адрес доставки все верно платежная информация все верно Подтвердите и разместите заказ. Заказ утвержден. Ваша учетная запись была успешно настроена. Ваш платеж был успешно обработан. Для просмотра счета нажмите здесь. Идентификатор счета фактуры здесь. Нажимаем сюда. И вот, пожалуйста, общая сумма у меня получилась 134,85. То есть в следующий раз, если я буду заказывать этот продукт, то на 20 долларов он не обойдется дешевле. Отлично, я себя поздравляю с еще одной покупкой. И теперь я буду ожидать, доставка идет достаточно долго, от 20 до 30 дней предварительно, но посылочки у меня шли меньше 30 дней, поэтому я надеюсь, что в течение месяца я это получу. И конечно же, я рекомендую делать мини-склады, потому что как только вы начнете пользоваться, как только вы начнете получать результаты, люди сразу же начнут видеть, как вы меняться и будут у вас просить продукт. Итак, где посмотреть историю заказов, нажимаете вот сюда Историю заказов и вот здесь видите предупреждение что в течение 60 дней если к вам не приходит продукт то вы только после этого срока пишите что у вас какие-то проблемы продукт придет в любом случае все вопросы решатся совершенно без проблем волноваться здесь не нужно здесь нужно просто ожидать дальше вот сюда вы будете заходить и вот здесь через несколько часов появится номер, по которому вы будете отслеживать свои посылочки. Ссылочку на сайт, где мы отслеживаем наши продукты, я укажу внизу под видео, поэтому пользуйтесь и, от, и отслеживайте. Не волнуйтесь, если он не появится здесь в течение суток, то есть в любом случае в ближайшие три дня здесь появится эта ссылочка и вы будете уже смотреть. Теперь, что нужно еще сделать, если вы не хотите чтобы ваша карточка, с нее постоянно списывались деньги ежемесячно, то есть делались покупки, и приходил вам постоянно один и тот же товар, вам необходимо зайти вот сюда «Автошип». И с правой стороны вот такая вот зеленая кнопка. Нажимаете «Отключить автошип». Отключено. Да, я понимаю. Галочку сюда ставите. «Подтвердите» и «Сохраните». Все, автошип отключен. Ну вот и все, заказ мы сделали. И теперь я буду ждать свои чудо-продукты. Если вы хотите получить больше информации, если вы хотите научиться еще зарабатывать, работая по нашей системе, приглашаю вас на презентации ежедневно в 14 и в 19.30 часов по московскому времени в нашей благотворительной академии успех проводятся презентации, как нужно правильно и выгодно делать этот бизнес. Я с вами прощаюсь и до следующего урока.